Всем здорово. и из таких на данный видеоролик, скорее всего, у тебя есть куча скинов Full Guys, и ты не знаешь, как оценить их. Ну, или ты просто хочешь продать свой аккаунт. Сегодня я объясню, как оцениваются скины и как валируется вся себестоимость нашей любимой игры. Итак, начнем с того, что если у вас пустой аккаунт, и на нем больше нет игрок, кроме Full Guys, то... Ну, это уже достаточно грустно. От Full Guys вы можете прибавлять всего лишь 100 рублей. Я объясню, почему 100 рублей. Во-первых, из подсенсайта кто можно найти дешевле? Это просто цена за ключ, рандомный ключ, который может просто упасть. Так, ладно, с ценой игры определились. Если у вас Fall Guys Collector Editor, то прибавляйте 500 рублей, что очень круто. Вы спросите, почему же 500 рублей? Сейчас я вам все объясню. А, Fall Guys Collector Editor содержит как и очки, так и различные анимации и скины персонажей, что очень круто. И общая себестоимость аккаунта, если у вас просто фугас коллектор-дегитер, будет 500 рублей. Теперь давайте оценим по качеству а, скинчиков и всего. Если у вас полный сет скина, то прибавляйте по 50 рублей за каждый скин. Это если у вас легендарное качество. По 20 рублей, если у вас эпическая, за обычное и за редкая не переплачивают. Идем дальше. Если на вашем аккаунте очень много монеточек, то просто... Прибавляйте по 10% за каждую из них Как узнать сколько стоят монетки? Просто заходим сюда и смотрим на цену Если у вас, например, 1000 монеток, прибавляйте 50 рублей Все За каждую тысячу прибавляйте по 50 рублей За анимации переплат нет За исключением очень редких анимаций, которые выдаются на различные ивенты и события Вот за них переплата все-таки есть Какая же переплата? Ну, все варьируется от анимации. Начинается от 10 рублей, заканчивается 100 рублями. Вот сам самой редкой до самой дорогой анимации. Интерфейс переплаты, к сожалению, нет. По костюмам, если у вас просто есть верхняя или нижняя часть, переплаты также нет. Переплата идет только за сет, полный сет костюмов. В целом, исходя из этой логики, вы можете вычислить стоимость своего аккаунта. Ну а с вами был я, Алекс. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем хорошего дня.